И не думать только, что кто-то не перестраивается, а я готов уже. Я уже перестроен. Нет? Всем надо нам перестраиваться. Вот вы меня ругаете все время. Конечно. Агрессивно, грязно, зло и бойко. Туф! плюете мне на пятнышко, на темя. Фу! Не нравится моя вам перестройка. <смех> Это мол в мои правления годы. Да! Людям дали слишком много воли. Да! Закрываться начали заводы. И ели вы последний хер без соли. Ой. Это ж я СССР разрушил! Ой! Вражду национальную посею! А в телике на шестой части суши Чего? появился боря Моисеев! Пред вами виноват я, к сожалению. А -а -а. Хер с соли пробовал невкусно. А -а -а -а. Но мозги перестроить население. Чего? Не имел такого я искусства. Чего? Помню, как мы отпустили цены. Суки. И они взлетели, как ракета. Суки. Но ментально не случилось смены. Чего? Народ, чтоб поддержал вот все вот это. Чего? Уж мы вам отключали газ и воду. Суки. И бульон варили вы на глине. Тьфу! И тогда бы не взбрело народу. Чего? Поддержать то, что на Украине было все действительно хреново с кругом и прочая чернуха Но порнухи типа Солобьева Никто бы не подставил глаз и ухо Откурил бы в ужас и до Питера Спекулянты всю страну обулина Но на танке Z, допустим, литера сначала просто загагулина. Come в everybody, товарищ От кишок и до спинного мозга Перекроен наш народ глубинный В этом деле помогает розга Ну а лучше все-таки дубина Ничего себе курс шитья и кройки Гульфик всей стране подобен кляпу Не снилось о такой мне перестройки Молодец, спортной, снимаю шляпу Скоро это ателье «Ромашка» Перекроит нас всех и перестроит А кто не хочет думать вверх тормашками Тот инуагент и рептилоид Монетизация отсутствует Работа канала возможна только при вашей поддержке Реквизиты для выражения благодарности в описании Большое спасибо!